Привет! Вы на канале Той Сэу. Это серия уроков о мигуроме для начинающих. Урок первый. Материалы и инструменты. В этом видео вы узнаете, как выбрать пряжу для старта, какой крючок вам потребуется, какие материалы еще будут нужны и сколько все это будет стоить. Итак, начнем. Вам в обязательном порядке, конечно же, потребуется пряжа, Вязальные крючки и наполнитель для игрушек. Это основные материалы и инструменты. Давайте рассмотрим их подробнее. Начнем с крючков. Вязальные крючки бывают из различных материалов. Деревянные, пластиковые и металлические. Здесь у меня вы видите только металлические крючки. Как гладкие, так и с ручками пластиковыми или деревянными ручками какой выбрать крючок в общем то здесь жестких рекомендаций нет каждая вязальщица подбирает крючок под себя индивидуально с моей точки зрения удобны крючки как такие так и с ручкой то есть вы можете использовать в зависимости от ситуации такой или такой крючок или привыкнуть к одному крючку и использовать его все время его. 1. Металлические крючки наиболее удобны Рекомендуем начинающим использовать именно металлические крючки Стоимость таких крючков невысока Например, вот такой крючок может стоить всего 26 рублей Крючки с ручками стоят около 50-70 рублей Крючки различаются по толщине Толщина крючка измеряется в миллиметрах что указывается непосредственно на крючке вот этот крючок вы видите 2 миллиметра этот крючок три с половиной миллиметра еще крючок 1,25 миллиметров какой крючок потребуется вам для начала Оптимальным для вас будет крючок либо 3, либо 3,5 мм, в зависимости от толщины пряжи, которая у вас будет в наличии. Примерно вот такие крючки, 3,5 миллиметра. Пряжи для вязания амигуруми. Пряжа это очень интересная тема, так как выбор пряжи для вязания это всегда удовольствие для любой заядлой вязальщицы. Пряжа для вязания игрушек-амегуром не предпочтительно либо шерсть с акрилом или фиброй, либо хлопок с акрилом. Что такое акрил? Акрил это синтетическая пряжа, фибра это тоже синтетическая пряжа, но нового поколения она мягкая, легкая и очень прочная. Начинающим Вязальщицам лучше остановиться на пряже из смеси шер с акрилом или фиброй. Рекомендуемая толщина нити 125-150 грамм на 50 метров. Рассмотрим конкретные примеры. Первую пряжу, которую хочу вам показать, как очень удачная пряжа для вязания игрушек амигуруми, это пряжа детский каприз теплый. От бренда Пехорка. Вот вы можете видеть эту пряжу на экране. Давайте посмотрим, какие у нее характеристики. Эта пряжа в составе своем имеет 50% процентов шерсть, 50% фибра. Ее толщина 125 метров на 50 грамм. Эта пряжа Имеет богатую палитру расцветок. Расцветки чистые, яркие цвета, что очень хорошо подходит для вязания игрушек для детей. Стоимость этой пряжи различается от 70 рублей до 107 рублей. Такие цены я встречала в разных интернет-магазинах. Следующая пряжа, которую я хочу вам показать, это пряжа Кроха. Пряжа Кроха от бренда от бренда пряжи Истройцкая. Эта пряжа имеет в своем составе шерсть мериноса 20% и 80% акрил. Толщина пряжи 135 метров на 50 грамм. Нить у этой пряжи более толстая, чем у предыдущей пряжи. Свою палитру она имеет ну, такой менее разнообразную цвета более темные но эта пряжа очень хороша для начинающих потому что скрутка довольно плотная и пряжа такая вот, как раз по толщине толстенькая что очень удобно для того чтобы начинать учиться вязать крючком цена этой пряжи различается от 60 до 75 рублей за моток Третья пряжа, которую мы с вами посмотрим, это пряжа Карапуз Эко от бренда Семеновская пряжа. Цена этой пряжи от 70 рублей. В составе пряжи 90% акрила и 10% полиамид. Толщина пряжи 125 метров на 50 грамм. Эта пряжа имеет очень нежную цветовую палитру, Нежные цвета, очень хорошо подходит для вязания игрушек, скрутка довольно плотная, что тоже хорошо, толщина пряжи несколько тоньше, чем в предыдущих видах пряжи, ну, вот, тоже интересная пряжа для вязания, рекомендую обратить на нее внимание. Четвертая пряжа, которую мы с вами сегодня посмотрим, это пряжа Аделия Кэжуал. В составе своем имеет 72% хлопок, 28% акрил. Толщина пряжи 130 метров на 50 грамм. Пряжа интересна своей палитрой. Это близость к природным натуральным цветам. Если вы хотите вязать игрушки в эко-стиле, данная пряжа отлично подойдет. Присмотритесь к ней. И последний вид пряжи, который вам сегодня покажу, это пряжа Yarn Art. Джинс. В составе своем имеет 55% хлопка и 45% акрила. Толщина пряжи 160 метров на 50 грамм. В интернет-магазинах можно купить в пределах от 80 до 90 рублей за моток. Имеет богатую цветовую палитру. Имеет хорошие отклики от вязальщиц. Очень плотная скрутка у этой пряжи. Эта пряжа очень хорошо подходит для вязания игрушек амигуруми, но... В офлайн-магазинах она не всегда есть в наличии. Скорее всего, ее придется заказывать через интернет. Для начинающих вязальщиц информации о пряже достаточно. Для обучения лучше всего подойдет пряжа кроха. Она доступна в магазинах, ее легко купить. Она толстенькая, хорошая скрутка. Рекомендую обратить внимание на эту пряжу. Крючок для этой пряжи используйте либо 3, либо с половиной миллиметра Третье, что нам обязательно понадобится, это наполнитель для игрушек. Наполнителем может быть синтепон, холофайбер, синтепух, любой материал, который используется для наполнения. Это может быть как вот такой вот холофайбер, такими гранулками. Это может быть синтепон таким вот полотном, без разницы. То есть, что вам удастся купить, это не имеет значения. Ориентируйтесь на свой бюджет а впоследствии у вас выработаются свои предпочтения. Дополнительно вам потребуются нитки для вышивания мордочек. Это могут быть вот такие нитки рис или снежинка. Вам потребуются маркировочные кольца. Это вот такие вот маленькие булавочки. Они необходимы для Отметки рядов. Вам потребуется что-то вроде вот таких палочек для наполнения игрушек, чтобы наполнять такие тоненькие детали: ушки, ручки, ножки. Вот это бамбуковая палочка, палочка для шашлыка. Вам потребуется Большая игла, так называемая цыганская игла для утяжки игрушек. Хорошо, если у вас в арсенале будут румяна или мелок пастели для придания румянца вашим игрушкам. На этом все. Жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!